Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, сегодня здесь, в Кремле, по традиции, собрались лучшие выпускники военных академий и университетов 2005 года. Хочу поздравить вас с еще одним важным шагом в вашей служебной карьере, а ваших наставников поблагодарить за достойную подготовку высших офицерских кадров. На долю России за многовековую историю выпало немало тяжелых испытаний. Но защитники Отечества, особенно офицерский корпус, всегда ставали грудь, грудь за свою землю, за свою Родину, за свой народ. И потому пользовались огромным общественным уважением и почетом. Вы окончили военные вузы в знаменательный год 60-летия победы в Великой Отечественной войне. На фронтах Великой Отечественной решалась судьба не только нашей Родины, но и исход всей Второй мировой войны. И одним из определяющих факторов разгрома фашизма стало полководческое искусство наших военноначальников. В решающих сражениях той войны они доказали превосходство своей стратегии и тактики. Доказали, что блестяще владеют наукой побеждать. Их славные имена военные искусства и победные традиции будут передаваться в нашей стране из поколения в поколение. Уверен, что нынешние российские офицеры будут достойны ратной славы своих предшественников и, как и прежде, послужат главной опорой государства в обеспечении национальной безопасности. Сегодня побеждает тот, кто больше знает, кто блестяще владеет новейшей техникой и оружием, обладает широким кругозором, Именно такие офицеры способны эффективно решать масштабные задачи, стоящие перед нашими вооруженными силами. В новом 21 веке ответственность за надежную защиту Родины лежит на ваших ключах. Именно от вашего профессионализма, энергии, серьезного подхода к делу зависят безопасность страны. А значит мирная жизнь миллионов наших сограждан, возможность строить и созидать. Уважаемые товарищи, в современном мире, в том числе у границ нашей с вами страны, еще сохраняется серьезный конфликтный потенциал. Терроризм и локальные войны дестабилизируют страны и целые регионы. И наша прямая обязанность сделать все необходимое, чтобы вооруженные силы России отвечали и требованиям времени, и характеру этой угроз. Сегодня военное строительство – это один из безусловных государственных приоритетов. Мы убеждены, армия и флот России должны приобрести новые качества, причем на всех ключевых направлениях – в планировании, в оперативной и боевой подготовке, в оснащенности, в военной науке и образовании. За последние годы модернизации вооруженных сил было уделено достаточно серьезное внимание. Исходя из принципа оборонной достаточности, оптимизирован их численный состав и система управления. В войска поступили новая техника и оружие. Наша армия планомерно переходит на контрактную основу, что позволяет повысить ее эффективность. И в этой связи перед вами, офицерами, стоят серьезные и ответственные задачи. Ключевая из них – это качественная боевая подготовка личного состава. Великий Суворов говорил, каковы начальники... Таковы и подчиненные. Сегодня трудно представить себе офицера без знания важнейших достижений в области общественных и военных наук. Без умения применять на практике все новое передовое без творческого подхода к порученному делу. И вы должны постоянно совершенствовать знания и навыки, полученные в вузах. Настойчиво искать новые формы обучения и воспитания личного состава. И, конечно, для своих подчиненных вы просто обязаны быть примером профессиональной, честные службы, высоких моральных и личных качеств. В заключение, еще раз поздравляю вас с успешным завершением учебы. Уверен, где бы вы ни служили, от Калининграда до Дальнего Востока, в арктических широтах или на южных пробежах нашей страны, вы будете достойно нести боевую вахту, верно служить Родине. Желаю вам и вашим близким здоровья и успеха. И позвольте предложить тост. За офицерский корпус России, за преемственность славных традиций в нашем Отечестве, за нашу великую Родину. Поздравляю